Мы будем с вами обсуждать сегодня правила закупок у единственного поставщика по двум законам. И по закону номер 44 ФЗ, это контрактная система, и по закону номер 223 ФЗ, система закупок отдельных видов юридических лиц. Нельзя сказать, что процедуры полностью совпадают, что они идентичны в этих двух закупочных системах когда речь идет о закупке единственного поставщика. Есть свои особенности, свои требования, свои отдельные нормы регулирующие. Но, тем не менее, есть и общие, очень важные базовые основы, связанные с тем, что закупка единственного поставщика не является конкурентной процедурой и всегда несет определенные риски и для поставщиков, и для заказчиков, так как закон о защите конкуренции очень строго, трепетно относится к соблюдению конкурентных норм, а закупка единственного поставщика выпадает из такого строгого и жесткого подхода. Поэтому мы с вами, основываясь на вот этих всех таких особенных условиях, будем рассматривать данный вид взаимодействия между заказчиком и поставщиком. Что сегодня у нас в программе? Сейчас мы рассмотрим общие характеристики закупок у единственного поставщика. В чем особенность этой процедуры, какие у нее свои характерные моменты. Далее мы поговорим о том, как закон номер 44 ФЗ относится к такому виду закупок, какие нормы и требования он содержит. Обсудим новые условия, они буквально с 1 апреля 2021 года наступают, у нас по-другому будет проходить закупка единственного поставщика, совсем прямо вот свежие новые такие изменения мы с вами рассмотрим. Мы поговорим о том, как работают правила закупки единственного поставщика в законе номер 223 ФЗ. Обязательно остановимся на рисках которые несут в себе такие закупки для того, чтобы и заказчики, и поставщики смогли учитывать в своей работе эти опасности и, конечно, минимизировать какие-то негативные возможные последствия. Ну и, конечно, как всегда, на наших встречах мы даем практические рекомендации, советы, как стать единственным поставщиком, как с учетом всех новых и уже ранее действующих норм и требований, нам добиться успеха в этой части закупочной работы. Итак, общие характеристики и особенности закупки у единственного поставщика. Две системы закупок у нас работают на сегодняшний момент. Контрактная система – это закупки для государственных и муниципальных нужд. Очень строгая система с целым набором жестких правил. Закон большой, можно даже сказать громоздкий. Все процедуры отрегламентированы самым-самым тщательным образом. У заказчиков, которые работают в рамках 44 закона, практически нет никакой самостоятельности. Они должны подчиняться всем этим многочисленным правилам и нормам. И закупка у единственного поставщика тут не исключение. Свой отдельный регулятор, специальная статья есть в законе, правила, как проводить такие закупки. И у заказчиков, конечно, в этом отношении все отрегулировано. По закону номер 223 ФЗ мы видим с вами иную картину. Закон сам не вмешивается в этот вид закупочной деятельности, не навязывает заказчикам никаких правил. Но требуют от них разработать эти правила самостоятельно в своих положениях о закупках. А мы с вами знаем, что для тех заказчиков, которые работают в рамках 223-го федерального закона, действуют их собственные законы можно так сказать, свои собственные регуляторы закупочной деятельности, это положения о закупках, созданные и утвержденные самими заказчиками. И вот в своих положениях заказчики прописывают, регулируют систему закупок у единственного поставщика. Мы с вами на примерах увидим, как это делается. Итак, главное, характерное отличие закупки у единственного поставщика – это ее неконкурентность. Данный способ не является конкурентным. Ну Понятно, потому что заказчик знает, у кого купить, у него нет соревновательного процесса в данной закупке. Он точно адресно обращается к какому-то конкретному поставщику, исполнителю и получает от него необходимый товар, работу или услугу. В этой части закупочной работы много нюансов. Когда, в каких случаях можно так делать. Обоснование, основание такого решения заказчика все эта система, конечно, предполагает. У заказчика нет возможности спонтанно, просто по своему желанию обратиться к выбранному им поставщику и что-либо купить. Такое действие нарушило бы базовые принципы закупочной деятельности, которые, как мы с вами знаем, основаны на конкуренции здоровой. Заказчик обязан создать эти условия, найти себе необходимый товар, работу, услугу по самой низкой цене, которая формируется, конечно, через соревнование участников, через их горячее желание эту цену снизить. Все это бывает весьма и весьма так. Объемно, не просто, длительные процедуры, многоступенчатые, а закупку единственного поставщика их исключает. Не нужно это все, потому что сразу поставщик есть, заказчику ясно, понятно, кто будет ему поставлять необходимость. С этим лицом и заключается контракт государственный в рамках 44 го закона, либо договор в рамках 223 закона. Таким образом, закупка у единственного поставщика – способ неконкурентный. И законы нам об этом напрямую говорят. Еще один важный момент, с которым мы сталкиваемся, когда обсуждаем закупку у единственного поставщика – такой обязанности у заказчика нет. Это его право, это его возможность конечно бывает что сама ситуация выталкивает заказчика на закупку единственного поставщика когда к примеру ему необходимы услуги которые предоставляют субъекты естественных монополий ну здесь ясно специфика деятельности такая что просто нет иных на рынке предложений. Поэтому заказчик, безусловно, пойдет к единственному поставщику таких услуг, и с ним будет напрямую заключать договор соответствующий приобретать данные услуги. Тоже свое отдельное регулирование, много всяких ограничений, специальных требований, тарифных цен и так далее. Мы понимаем с вами, откуда данная возможность или даже данная необходимость для заказчика возникает. Но есть целый ряд случаев, когда. Заказчик совершенно не, вернее так, он может обойтись без закупки единственного поставщика, а провести процедуру конкурентную, потому что конкурентные процедуры могут проводиться на любые суммы. Даже на самые маленькие, на самые минимальные заказчик праве провести, ну, к примеру, запрос котировок на сумму 1000 рублей, условно говоря, и купить себе там какие-то канцелярские мелочи. Но, разумеется, это нецелесообразно с точки зрения времени, затрат трудовых, огромного количества всяких разных документов и тому подобное. То есть, как видите, здесь такая двойственность в подходе. Мы наблюдаем, с одной стороны, конкурентные основы всегда крайне важны, но с другой стороны, законодательство предполагает, понимает, что бывают ситуации, когда выгоднее быстрее, легче, проще приобрести что-то у единственного поставщика, дает заказчикам такую возможность. Какие кардинальные, кардинально разные подходы мы видим в двух системах закупок по данному вопросу. В 44-м федеральном законе с единственным поставщиком железобетонная ясность, можно так нам с вами сказать, потому что в статье 93 содержится закрытый перечень тех оснований, которые заказчики могут использовать для закупки у единственного поставщика. Все. Им не надо ничего изобретать дополнительно или какие-то придумывать новые условия. Законом все нарезал самым подробным образом. Закон номер 223 ФЗ наоборот вообще никакого регулирования в отношении закупки у единственного поставщика не включает. Но обязывает заказчика самостоятельно такое регулирование провести в своем положении о закупках. Так что, как видите, у нас здесь принципиально разный подход. Контрактная система все взяла в свои руки и сама определяется закупку единственного поставщика. Заказчик только следует этим правилам. Закупки отдельных видов юридических лиц наоборот отданы. Все принципы, все правила закупки единственного поставщика в руки непосредственно заказчика. Какие общие основания для закупки единственного поставщика мы с вами видим у двух систем. Это тот случай, когда не состоялась закупка конкурентная. Друзья, у нас такой с вами возникает ну, особенная ситуация, наверное, так ее можно назвать, когда заказчик начинает закупку вполне конкурентно. Он проводит конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений, готовит документацию, сроки, в системе все публикуется, начинается сбор заявок. А далее уже на этапе осуществления самой торговой процедуры заказчик оказывается перед следующей ситуацией. Либо всего одна заявка подана, то есть нет других участников, он с самого начала один, один пришел на эту закупку. Либо было несколько заявок, но, увы, в силу самых разных условий, неважно для нас каких, Комиссия заказчика вынуждена была отклонить все заявки, кроме одной, которая признана надлежащей. То есть, как вы понимаете, и первый, и второй случай – это трансформация закупки конкурентной в закупку единственного поставщика. Причем от заказчика эти условия вообще не зависят, он никогда заранее не может предугадать, как пойдет закупочная процедура, сколько будет заявок, какие они будут, надлежащие, ненадлежащие, это все выясняется непосредственно уже в закупочном процессе. Поэтому заказчики по 223 закону и по 44 закону достаточно часто оказываются в ситуации, когда у них на этапе торгов один единственный надлежащий участник. Либо с самого на начала он один, никто больше не захотел подавать заявки, либо комиссия после отбора оставила надлежащий, признала лишь одну заявку, которую, конечно, будет просматривать уже непосредственно как претендента на заключение контракта или договора. Смотрите, пожалуйста, как законы относятся к такой ситуации. Они разрешают один и другой заключать контракт и договор с таким единственным участником. Логично, процедура проведена, подготовка к ней осуществлена, все в рамках законодательства. Конечно, от заказчика абсолютно не зависел данный результат, поэтому... Если есть один участник, он существует, он надлежащий, все у него благополучно, с ним, конечно, заключается контракт или договор. Вот такое отдельное, можно так нам сказать с вами, основание для закупки единственного поставщика и в той и в другой системе активно используется. Еще один интересный путь который для закупки единственного поставщика предусмотрен в законодательстве, и в том, и в другом, это так называемые малые закупки. Это тот способ, когда заказчик может приобрести небольшой объем товаров, работы, услуг, но относительно небольшой. У любого поставщика на любых, собственно говоря, условиях быстро как у единственного поставщика, и ограничение здесь только сумма, сумма контракта или сумма договора. Опять же, в контрактной системе эта сумма в законе указана. Что касается закупки у единственного поставщика по закону номер 223 ФЗ, там несколько иначе закон подходит, он не ограничивает заказчика в данной сумме, но... Предполагает, опять же, что, вернее так, обязывает в положении о закупках самостоятельно заказчикам определить, какой суммой они будут оперировать, когда будут осуществлять так называемые малые закупки. По малым закупкам у нас всегда есть ограничение общего характера, сколько средств можно потратить в течение года на такие закупки, и закон тоже один и другой, в общем-то, следит за данным за данными тратами, потому что здесь мы также с вами наблюдаем такие определенные риски, связанные с конкурентными правилами. Итак, закупка у единственного поставщика с точки зрения закона номер 44 ФЗ, его норм – это строгий регламент, разрешительная система, Перечень оснований подробный, четкий, закрытый представлен в статье 93. Все условия закупок регулируются законом. У заказчиков есть несколько обязанностей, которые связаны именно с закупкой единственного поставщика в рамках контрактной системы. Что касается закона номер 223 ФЗ, здесь иначе. Условия закупок у единственного поставщика устанавливает заказчик. Требования закона очень общие, можно так сказать, в принципе, да, такие рамочные. Система уведомительная, так как заказчик самостоятельно прописывает в своем положении о закупках правила, регуляторы для закупки единственного поставщика и их в дальнейшем соблюдает. Перечень можно менять, условия можно менять. Все сам заказчик определяет. Давайте более подробно рассмотрим закупку единственного поставщика в рамках контрактной системы. Поговорим о том, какие правила и регуляторы здесь действуют, порядок проведения таких закупок документация, которая будет готовиться в процессе такой закупки, использоваться, и, конечно, требования к участникам. Друзья, что касается контрактной системы. Здесь закупку единственного поставщика мы можем разбить на три основных направления. Первое – это перечень конкретных оснований, для закупки у единственного поставщика, который содержится в части 1 статьи 93. На сегодняшний день более 50 позиций там есть, довольно-таки живая тут у нас история, потому что какие-то позиции законодатель исключает, какие-то новые открывает в этой части, но все строго закрыто, ровно то, что прописано. А в этой части законодательства это для заказчика есть основания для проведения закупок. А пункт 4 и 5 части 1 статьи 93 регулирует малые закупки и третье направление несостоявшиеся конкурентные закупки. Это пункты 24 и 25, части 1, статьи 93. Вот такие три базовых направления мы с вами видим в системе закупок в рамках контрактной системы по единственному поставщику. Итак, что тут самое, наверное, основное? Если основание, которое заказчик, планирует использовать для закупки единственного поставщика, не прописано в части 1 статьи 93, то в этом случае такую закупку проводить нельзя. Получится, что заказчик нарушает закон. Это очень опасная штука, потому что и заказчик получит свои меры ответственности, крайне неприятные, а для поставщика всегда, друзья, риск. Не получить свои заработанные деньги, даже если будет выполнена поставка, будут выполнены условия, в общем-то, конечно, тоже масса неблагоприятных последствий может наступить. Поэтому здесь все четко. Ровно то, что содержит в себе статья 93 является основанием для заказчиков при проведении закупки у единственного поставщика в рамках контрактной системы. На сегодняшний день в этой части закона более 50 оснований и надо отметить, что у каждого основания есть свое регулирование, свои какие-то дополнительные факторы, которые определяют выбор этого основания для заказчика. И заказчик, когда осуществляет закупку по контрактной системе у единственного поставщика, обязательно в своем контракте указывает, Часть, пункт, части 1 статьи 93, на основании которого он действует. Здесь ошибаться, друзья, нельзя. Административный кодекс содержит нормы, меры ответственности, штрафы для тех случаев, когда заказчик, увы, отклоняется от этого четко проложенного маршрута. Мы с вами можем условно разделить э, все те основания, которые содержатся в части первой статьи 93 на несколько таких базовых направлений. Ну, во-первых, закупки коммунальных услуг, услуг, ресурсоснабжающих организаций. Всем понятно, что здесь, конечно, у нас будут единственные поставщики, потому что такого рода услуги у нас только субъекты естественных монополий и специально уполномоченные организации осуществляют, и заказчику просто нет выбора у него никакого, как обращаться в данной организации, с ними заключать договоры, получать тепло, подключение к инженерным сетям и прочие подобного рода услуги, необходимые всем. Далее, закон предполагает возможность закупки единственного поставщика, когда речь идет о закупках, связанных с недвижимостью. Здесь и аренда зданий, помещений, объектов недвижимости. Здесь и приобретение для государственных муниципальных нужд определенных объектов недвижимости. Здесь, друзья, и все тем достаточно серьезные. Траты, которые несет заказчик по содержанию своих объектов недвижимости. Понятно, что специфика есть у такого рода деятельности. И если, например, заказчик владеет какими-то помещениями, какими-то объектами недвижимости вместе с другими пользователями или собственниками, ему разрешается заключать договоры на обслуживание этих объектов, на уборку территории, на обслуживание лифтов, к примеру, да, с теми же организациями, с которыми его соседи уже такие договоры заключили. Получается у нас возможность прийти к единственному поставщику для таких целей. То есть, как вы видите, закон здесь отдельно рассматривает необходимости заказчика, связанные с недвижимостью, ее содержанием, приобретением и разрешает ему выходить из положения таким именно образом приобретать необходимые услуги у единственных поставщиков. Далее, достаточно большой раздел оснований, связанных с закупками организаций, работающих в сфере культуры, спорта, науки и образования. У таких заказчиков много своих специфических нужд. И, конечно, закон идет им навстречу. И позволяет приобретать у единственных поставщиков, ну, например, театральные декорации условно, доступ к научной информации, каким-то научным изданиям, аренду спортивных объектов для проведения спортивных соревнований, мероприятий и тому подобное. Вот здесь, поскольку только заказчик знает, Какие конкретные условия будут ему интересны, нужны, будут отвечать его задачам в этой деятельности, ему разрешается обращаться к единственным поставщикам для подобного рода мероприятий. Закупки в сфере медицины. Ну, далеко не все, конечно, друзья, далеко не все. Есть узкий такой перечень вопросов, связанных с медициной, с обслуживанием медицинским, с услугами медицинскими для населения, который также может быть осуществлен на основании закупки единственного поставщика. Важные основания закупки в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Здесь закон отлично понимает, что времени нет, нет никакой возможности ни технической, ни временной для того, чтобы проводить процедуры конкурентные. У заказчиков, наоборот, задача как можно быстрее удовлетворить потребности для того, чтобы были ликвидированы последствия негативные, для того, чтобы поддержать население, людей. И, конечно, в этой части закон идет навстречу, позволяя приобретать любые товары, работы, услуги, связанные с такими вот особыми ситуациями. Далее, утилизация отходов. И строительство предприятий соответствующего направления. Сложная техническая тема, специализированная тема. И здесь в тоже есть специальные правила, которые позволяют заказчикам для данных целей обращаться к единственным поставщикам. Поставщики, естественно, квалифицированные, подготовленные, имеющие соответствующие активы. Закупки в сфере государственного управления. Это отдельное направление закупок у единственного поставщика. Здесь мы можем увидеть несколько таких позиций. Например, проведение каких-то мероприятий государственного уровня, встреч на самом высоком уровне, и мероприятия, и наоборот, когда... Органы власти, правительство Российской Федерации приглашают к себе соответствующего уровня делегации. Необходимо очень много организовывать разных а, мероприятий и для жизнеобеспечения каких-то позиций, закупать. И это вот все как раз в 93-й статье тоже есть. Закупки в целях обороны и внешней разведки. Такой фактор также очень влияет на выбор поставщика. Здесь же мы с вами можем видеть и разные мероприятия, которые осуществляются в целях антитеррористической деятельности. Опять же, специфика соответствующая есть, поэтому единственный поставщик здесь возможен. Ну и по мелочи, что называется, несколько позиций, связанных с возможностями заказчика купить у единственного поставщика авторский надзор статистический учет, мероприятия, связанные с проведением такой деятельности, командировки для сотрудников, конечно, тут будут единственные поставщики, кредитование, финансовые услуги, право заказчик выбрать партнера, инновационная деятельность, деятельность инновационных площадок, у них также много специфики, и закон об этом нам говорит. Услуги преподавателей и экскурсоводов авторы и их произведения, приобретение произведения у авторов напрямую. Ну вот такие, да, достаточно специфичные тоже вещи, которые связаны непосредственно с фигурой, с личностью, с особенностями, с возможностями исполнителя по таким контрактам, они также возможны у единственного поставщика. В части 1 статьи 93 мы с вами видим подробный перечень, подробный перечень возможностей, оснований для закупки единственного поставщика в рамках контрактной системы. Поэтому у заказчика всегда здесь твердая убежденность, что он действует верно, правильно, когда обращается к единственному поставщику, потому что в законе для него эта возможность подробно расписана. Какие особые условия содержат контракты, заключаемые с единственным поставщиком? Вы знаете, здесь как бы от обратного. Наоборот, такие контракты могут не содержать в себе типовых условий, которые мы видим во всех остальных конкурентных закупках. Ну, в частности, можно не устанавливать условия об ответственности заказчика и поставщика, которые утверждены постановлением правительства номер 1042. Там пени и штрафы для заказчиков и поставщиков на все случаи жизни, что называется. Но про единственного поставщика там ничего не говорится, поэтому закон позволяет такое громоздкое, большое, сложное регулирование здесь не использовать, а самостоятельно ответственность прописать в контракте. Условия о порядке и сроках оплаты. Условия об оформлении результатов приемки. Все это на усмотрение заказчика и поставщика. Все правильно, друзья, потому что смотрите, когда проводится закупка конкурентная, у нас разрабатывается документация, проект контракта, типовые условия, постановление 10.42, статья 34 закона руководят заказчиками. У нас прям такие стандартные формулировки и наборы из контрактов, контракт обязательно звучат. А заключение контракта с единственным поставщиком, это можно сказать уже творческий процесс, здесь многое будет зависеть от того, что данный единственный поставщик от себя захочет в контракт добавить, и это тот самый случай, когда заказчик услышит поставщика и вынужден будет в ряде ситуаций идти ему навстречу но ну, возьмите хотя бы э, контракты договоры которые заключаются с поставщиками коммунальных услуг там уже никакого 44 закона нет там ровно то что мосэнерго хочет как у него в его контрактах разработано прописано так у каждого заказчика и будет почему Такое возможно. Именно потому, что в контрактах с единственным поставщиком закон позволяет отклоняться, уходить от вот этой общей схемы контрактной, которая в законе о контрактной системе так жестко прописана. Так что, как вы понимаете, здесь у нас каждый случай индивидуальный. Малые закупки. Отдельное интереснейшее направление, очень Такое, как сказать, излюбленное, что ли, заказчиками, потому что оно дает возможность быстро, очень эффективно потратить не очень большие суммы денег. На что прошу обратить ваше внимание, друзья, на сегодняшний день заказчик может осуществлять закупку единственного поставщика на сумму не превышающую 600 тысяч рублей. Ну, мы довольно долго с вами жили в системе, когда малые закупки были до 100 тысяч рублей, но ну, совсем прям скромные деньги. Потом разрешили до 300 тысяч рублей. Наконец, до 600 тысяч рублей нам открыли возможности в закупках у единственного поставщика действовать. И вот как раз сегодня у нас именно так. Какие тут есть ограничения? Только по сумме Общий в год, который может заказчик потратить на такие малые закупки. Друзья, по-прежнему выбор выбирает сам заказчик. Он может ограничить себя фиксированной суммой 2 миллиона рублей в год. Это интересно для тех заказчиков, у кого бюджеты небольшие. Ну, например, муниципальный детский садик. У него весь бюджет 5 миллионов. И для него возможность потратить 2 миллиона рублей в год на малые закупки прекрасно. Очень хорошо, потому что он сделает свои небольшие ремонтики, благоустроит территорию, купит игрушки детям и так далее. Если же у заказчика гораздо более значительные суммы его совокупный годовой объем закупок, тогда, конечно, ему будет интереснее выбрать 10% от этого объема, который он уже нарежет на контракты с единственным поставщиком до 600 тысяч и тоже приобретет вот такие небольшие поставки, которые ему помогут в его хозяйственной деятельности закрыть бреши определенные крупные заказчики, многомиллиардные, имеющие возможности, у них ограничение 50 миллионов рублей в год на такие малые закупки. Вот, друзья, что сегодня у нас из ограничений по малым закупкам в контрактной системе действует. Какие условия малых закупок? Вы знаете, совершенно свободные. Вот кроме финансовой части, все остальное заказчик вправе Регулировать абсолютно самостоятельно. Можно приобрести любые товары, работы, услуги. Ограничений в законе мы не видим. У любого поставщика по выбору заказчика также в законе никаких ограничений нет. Ну и в принципе условия тоже любые могут быть. Главное, чтобы они не противоречили закону о контрактной системе, не противоречили гражданскому кодексу Российской Федерации. Вот и все. Остальной заказчик со своим единственным поставщиком избранным будет, разумеется, в этом контракте указывать. Что касается заказчиков организации образования, культуры, спорта и науки, у них также 600 тысяч рублей на малые закупки отводятся. не более этой суммы можно поставить в контракт, но ограничение выглядит иначе. На такие малые закупки они вправе потратить либо не более 5 миллионов рублей в год, либо не более 50% своих совокупных денег, своего совокупного годового объема закупок, половину от своего бюджета. Это, конечно, очень такая хорошая тоже возможность, но, повторяю, у подобного рода заказчиков это зоопарки, это театры, это... Архивные учреждения, библиотеки, различные информационные компании государственного порядка и так далее. У них, конечно, тоже много специфики. Они закупают информацию, доступ к информации. Они закупают продукты творческой, интеллектуальной деятельности. Для них, конечно, это выход. Что касается несостоявшихся конкурентных закупок. Это тот случай, когда заказчик проводил конкурентную закупку, а мы знаем с вами, в 44-м федеральном законе это может быть конкурс, аукцион, котировка, запрос предложений. Но, к сожалению, наверное, большому для заказчика у него есть только один претендент. Либо подана только одна заявка на эту процедуру, либо после отбора, который сделала комиссия закупочная, остался только один участник. Если все с участником благополучно, с ним заключается контракт. Заключается контракт. Система такую возможность позволяет. Что тут важно помнить? Контракт с таким единственным участником будет заключен на основании тех условий, которые заказчик разработал и опубликовал в единой информационной системе при проведении конкурентной закупки. Он не вправе ничего поменять. Все ровно так, как публиковалось, так и будет использоваться в дальнейшем. Поэтому смотрим в условия закупочной документации, смотрим в проект контракта именно его и будет подписывать этот единственный участник цена это начальная максимальная цена контракта если у нас аукцион если уже у нас проводилась котировка цена будет естественно в составе заявки если у нас был конкурс цена будет в составе заявки первоначальная Та, которая у данного участника предложена. Ну и, разумеется, на этапе заключения контракта с таким единственным участником заказчику еще раз необходимо все проверить, еще раз необходимо все просмотреть. И если есть необходимость, согласовать еще эту закупку с Федеральной антимонопольной службой. В законе о контрактной системе есть условия, когда это необходимо. Речь идет, естественно, об определенных финансовых емких больших закупках. Специальное основание для закупки единственного поставщика, о мы еще с вами дополнительно в контрактной системе должны сказать. Это основание... Приобрело такое свое широкое применение в прошлом 2020 году в связи с наступившими пандемическими условиями, а очень сложными, трудными для экономики Российской Федерации, для социальной жизни, конечно, тоже. Система ответила, этот пункт 9 части 1 статьи 93 заказчики вправе использовать для того, чтобы приобретать все, что нужно для ликвидации, для предупреждения наступления негативных последствий распространения инфекции. По этому пункту заказчики, в принципе, закупали, естественно, все, что связано с медициной, с лекарственными препаратами, все, что связано с медицинским оборудованием и вообще дополнительным переоборудованием медицинских учреждений, закупалась дезинфекция всеми теми заказчиками, которые осуществляют свою работу, деятельность, и работали, не прекращали свою работу. И затем уже после того, как закончился карантин, открывали свои предприятия. И на таком постоянном режиме эту дезинфекцию, естественно, они должны были и дальше проводить. На этом основании закупались ноутбуки, даже которые были необходимы заказчикам для организации удаленной работы своих Сотрудников. Ну, в общем, конечно, как видите, часть первая включила этот пункт девятый именно для таких целей, именно для таких условий, потому что надо было реагировать как можно быстрее, как можно активнее. Но вообще хочу вам сказать, друзья, что единая информационная система не останавливала свою работу ни на один день. Закупки продолжались, ну, Гособоронзаказ продолжал также свою работу, но не только, потому что был целый ряд заказчиков, до медицину хотя бы возьмите, кто не только не закрывался, наоборот, да, деятельность гораздо более активной в этом плане, в закупочном становилась, поскольку новые задачи, новые тяжелые условия, надо было мгновенно быстро реагировать им. Оптимизировать эти негативные последствия. Про, на что я хочу обратить ваше внимание. Пункт работает и сегодня. Работает эта закупка и сегодня. Просто если заказчик планирует ее использовать, это направление, этот пункт, эту позицию, он должен лишний раз подумать, перепроверить, да, действительно ли соответствует этот объект закупки, который он хочет так купить, соответствует ли он целям ликвидация, предупреждения последствий вот данной всем хорошо известной ситуации еще один фактор еще один очень важный элемент связанный с закупкой единственного поставщика которым я должна сказать в рамках контрактной системы это единый агрегатор Торговли «Березка». Он в единой информационной системе есть, вы его можете найти в разделе «Документы». Я очень вам рекомендую его рассматривать, уважаемые друзья-поставщики. Если вы им еще до сегодняшнего дня не пользовались, рекомендую вам туда нырнуть. Потому что агрегатор позволяет заказчикам найти себе единственных поставщиков на какие-то конкретные позиции товаров, работ и услуг. Заказчик публикует потребность, конкретно ее определяет, естественно, он связан с суммами, связанными с единственным поставщиком, а система находит ему в ответ лучшее предложение по его запросу. Поэтому, если участники закупок заранее в единой информационной системе в «Березке» выложат свои предложения с ценами, с характеристиками, система им подбирает заказчиков, да, получается, у нас здесь такого рода встречи. Именно как, единственных, именно как возможность заключить контракт с единственным поставщиком. Процедуры быстрые, процедуры очень простые, упрощенные, можно так сказать. У нас... Система эта с 18, ну с 19 года уже в полном объеме а, таком активном работает. И также мы ее относим к возможностям, к вопросам, которые решает контрактная система по единственным поставщикам. Что по документации, которая сопровождает закупку у единственного поставщика? В 44-м федеральном законе мы с вами не найдем каких-то отдельных статей или норм, которые бы обязывали заказчика как-то определенно такую документацию разрабатывать. Но есть требования о том, что в определенных случаях при закупке единственного поставщика заказчик должен обосновать цену, по которой он будет заключать свой контракт. Методические рекомендации, утвержденные Министерством экономического развития приказом номер 567, они как раз также ориентируют заказчика на то, как ему проработать, сформировать цену по закупке товаров, работ и услуг у единственного поставщика. Но есть ситуации, когда мы у единственного поставщика закупаем все необходимое по тарифам. Понятно, что здесь ничего считать не придется. Здесь есть акт э, органа власти, утверждающий тарифы или акт само, самой ресурсоснабжающей организации, где есть тарифы, на которые уже будет опираться заказчик. Целесообразно оформить приказ о закупке единственного поставщика или распоряжение о закупке. Для заказчика это хороший документ, потому что он зафиксирует. Основания для выбора этого поставщика, основания, которые соответствуют пункту части 1 статьи 93, мы таким образом легитимность закупки подтвердим, объект закупки можно указать. Порядок действий по заключению контракта, поскольку в законе в этом случае, друзья, у нас ничего нет. Нам хотя бы понимать, в какие сроки заказчик обменивается со своим новым поставщиком документацией, когда подписи появляются, ответственные лица назначаются за заключение, а потом дальнейшее исполнение этого контракта, ну и так далее. Поэтому неплохо, очень неплохо, когда у заказчика есть такой документ. Поставщику это тоже будет важно, понятно, поскольку появляется порядок действий. Это всегда для закупок плюс. Подготовка и проведение закупки у единственного поставщика. Разработка и утверждение документации, друзья. Естественно, тут будет у нас. А как же? Все закупки у нас запланированы. У нас в любом случае в плане графики и есть закупки единственного поставщика. Да, заказчик, как указывает, агрегированно, что называется, все вместе, но они, конечно, все равно в планирование попадают. Подписание контракта с единственным поставщиком необходимо, конечно. В электронном виде подписываются контракты, например, в «Березке». В живом виде тоже никто не отменял пока, что в системе мы не видим такого запрета или какого-то отдельного ограничения, поэтому и вживую, пожалуйста, заказчики подписываются единственными поставщиками. Поэтому что в руках заказчик держит, да, когда планирует и подходит уже к такой закупке. Обязательно проект контракта. И обязательно расчеты обоснования цены контракта, который нужно самому заказчику, чтобы в дальнейшем, если будут какие-то проверочные мероприятия, у него было основание показать, доказать основание для траты своих бюджетных средств. Таким образом, у нас расчет начальной максимальной цены, а в данном случае расчет цены контракта с единственным поставщиком, вещь очень важная для безопасной деятельности заказчика. Теперь нам с вами нужно посмотреть на новые условия закупки единственного поставщика, которые вступают в силу, включаются с 1 апреля 2021 года. Друзья, это отличная возможность. Прошу поставщиков свое внимание отдельно обратить на такое открывающееся, открывающееся новое направление, что разрешает закон. Как он по-новому решил отрегулировать закупки единственного поставщика. Разрешено в электронном виде, это очень важно, потому что именно в электронном виде с 1 апреля 2021 года приобретать товары, работы и услуги на сумму до 3 миллионов рублей. Это уже очень солидные суммы, действительно могут быть крайне интересны для поставщиков, для участников. Это часть 12 статьи 93. Вы там можете увидеть данную норму. И она, конечно, весьма меняет отношение к закупкам у единственного поставщика. Министерство финансов разъясняет на сегодняшний день уже есть несколько таких писем. Одно из них вы видите, я вам привожу, оно разъясняет подходы к данному виду закупок, называют их еще так закупки с полки, потому что они исключительно вот в электронном виде будут осуществляться. Это электронная процедура. Участвовать в такой закупке могут все, кто зарегистрирован в единой информационной системе. Видите, друзья, ничего дополнительно делать не нужно. Любой участник закупок, который уже в системе есть, получает возможность делать свои предложения заказчикам в рамках закупки единственного поставщика по новым правилам. Предельный минимальный размер суммы не установлен. Установлен только максимальный – 3 миллиона рублей. Минимального нет. Поэтому заказчик будет ориентироваться исключительно на свои потребности. Совместные закупки запрещены. Такого рода, я имею в виду, совместные закупки единственного поставщика. Поэтому каждый заказчик свою долю будет приобретать самостоятельно, даже если это... Заказчики одной системы, одной отрасли, одного подчинения. Участник вправе подать предложение о товаре, работе, услуге, чтобы в единой информационной системе его предложение было зафиксировано. И дальше сама система будет рейтинговать такие предложения, предлагать их заказчикам в соответствии с их опубликованными запросами. Даже имейте, пожалуйста, в виду, участники вправе будут продлевать срок действия предложения, если, допустим, они захотят остаться в системе, имеют возможности такие. Также точно участник вправе отозвать свое предложение, но только до отправки заявки заказчику. Если вы повесили предложение и оно уже какому-то из заказчиков направлено, у него конкретно отозвать уже нельзя. Предложение сделано. А в целом оставшиеся ваши товары, вы, например, можете э, подать отзыв, забрать свое предложение, потому что нашли другое применение. Например, это так. На электронной торговой площадке оператор отбирает заявки. Он смотрит на те заявки, которые по цене подходят заказчику. Заказчик, естественно, начальную максимальную цену будет публиковать. И по количеству он свои потребности публикует, и если в вашем предложении, если предложение участника необходимое количество есть или большее количество заявлено, отлично. Для площадки это как раз тот самый фактор, на основании которого такое предложение будет отбираться. Имейте, пожалуйста, в виду, что площадка вправе заблокировать, если предложение заказчику подходит и отправлено ему, площадка вправе заблокировать. В участника необходимое количество товара, которое по данному заказчику уже заявлено. Если товара больше, с оставшимся количеством, опять предложение может другим заказчикам уходить. Если больше товара нет, соответственно, все, будет блок стоять, пока заказчиком не определится заключение контракта, либо он с данным участником, ну и тогда у них все получится, либо он с другим участником, тогда площадка разблокирует необходимое количество товара и дальше может это предложение принимать участие в вот этом торговом процессе. Оператор выбирает заявки с достаточным и доступным количеством товара. То есть, друзья, вы, грубо говоря, участники, поставщики будущей. Вы, грубо говоря, что заявляете, что у вас есть 100 единиц товара по определенной цене, это появляется на площадке, и дальше сама площадка смотрит, кому из заказчиков ваше предложение подходит, кто в нем заинтересован, блокирует необходимое данному заказчику количество товара, отправляет ему предложение и дальше уже... Сам процесс взаимодействия осуществляется исключительно через площадку. Заявки точно так же, да, предложения точно так же рейтингуются по лучшей цене. И дальше идет заключение контракта. То есть посмотрите, пожалуйста, к чему пришла система контрактная. Закупки у единственного поставщика тоже становятся конкурентными. До 3 миллионов рублей в электронном виде это именно так. Но это не аукционная система, а скорее система предложений, да, потому что участники публикуют вообще то, что у них есть, с ценой, которую они хотели бы получить, а сводит их с заказчиком непосредственно площадка, которая рейтингует, подбирает, перетасовывает все вот эти вот предложения, в поисках наиболее подходящего для заказчика по цене и по количеству. Вот так, друзья, вот электронизация настолько тесно входит в торговые процессы, в контрактную систему, в систему закупок отдельных видов юридических лиц, что мы с вами уже видим, вот ну, практически здесь нет взаимодействия между людьми, между заказчиком и... Участниками исключительно сама система работает с информацией, которую заказчик выкладывает и участники предлагают. Давайте посмотрим, кто может стать единственным поставщиком в рамках новых закупочных процедур и как это сделать. Участвовать может любой зарегистрированный в едином реестре участников закупок участник. Достаточно простой регистрации ну, в ЕИСе, как мы с вами говорим, на самом деле, да, это в реестре участников. Какой порог для начальной максимальной цены контракта? Минимальная цена не ограничена, она может быть самой небольшой. Максимально 3 миллиона рублей. Есть ли в этом случае комиссия у заказчика? Нет, комиссии закупочной у него нет. Понимаете здесь, что получается? Роль комиссии у нас оператор электронной площадки выполняет. Ну, естественно, такую простую отборочную функцию. Сколько предложений можно подать? Только одно, но зато в него можно вносить изменения. И количество можно менять, а возможно цену. Это уже будут участники ориентироваться на свои собственные возможности. Сколько действует предложение участника? Друзья, обратите внимание, у предложения есть срок. Оно действует один месяц с даты размещения на площадке. Но его можно продлить еще на один месяц. А далее надо подавать новое предложение. Просто новое предложение. Какой механизм этой электронной закупки? Заказчик публикует извещение в котором указывает все, что ему нужно. Исходные данные, характеристики, нужное количество товара. Участник формирует предложение. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, нет необходимости подавать предложение с каждым отдельным видом товара. Участник может все свои Объединить виды товара в одном предложении. Площадка все равно будет позиционно находить товар нужный и из предложения участника его выбирать, блокировать. Можно указать цены за единицу товара, сроки поставки, какие-то еще иные условия, если в них есть необходимость. Возможно, документы, которые будут сопровождать и так далее. Предложение является предварительным, конечно, лишь, ну, если хотите, объявление о том, что участник располагает конкретными видами товара за конкретные деньги. Действие оператора. Оператор автоматически выбирает заявки с товарами, которые подходят определенным заказчикам. Какие заявки участвуют в отборе? Не более пяти предложений забирает площадка, больше ей просто не нужно. Естественно, с наименьшей ценой из тех, что соответствует извещению. Если участник указал максимальное количество товара, то оператор заблокирует ровно столько, сколько заказчик указал в извещении. Количество товаров заявки необходимо указывать. Если там не будет количества, для площадки это ни о чем. У нее нет главного, основного, вернее, фактора, основного элемента, на которое площадка ориентируется, когда подбирает по заявкам, по извещениям заказчиков, подбирает предложение участнику. Поэтому количество обязательно нужно указывать. Ну, понятно, друзья, да, что подход здесь такой же, как мы в контрактной системе в целом видим. Контракт заключается с тем участником, у кого наименее низкая цена. Он получает по своим предложением номер один и идет к заказчику в партнеры, контрагенты. Вот такой механизм упростила система, да, как мы видим с вами, с одной стороны. Поиски для заказчика единственных поставщиков, а с другой стороны, вытащила их в конкурентное поле. Все равно мы здесь, получается, конкурируем, друзья, конечно. Что будет возвещение о закупке у единственного поставщика? Естественно, адрес электронной площадки, сведения о заказчике, код закупки, сведения о национальном режиме, незабываем, он у нас работает очень активно и здесь тоже может играть свою роль. Наименование товара и его характеристики, начальная цена единицы товара. Смотрите, пожалуйста, в эту, в эту цену входит все: так нас учит и контрактная система, и приказ 567, здесь доставка, здесь налоги, здесь все обязательные платежи. Все уже есть в цене товара количество товара, очень важно, как мы с вами сказали, единицы измерения, штуки, килограммы и так далее, срок и место поставки товара в календарных днях, обращайте, пожалуйста, на это внимание, друзья, информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта, Несмотря на то, что это вроде бы такая упрощенная процедура заключения контракта с единственным поставщиком, у нас с вами все равно, друзья, есть право, есть возможность расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случае неисполнения обязательств. Так что этот риск, такой риск поставщика вечный в контрактной системе, он будет и в данном случае тоже звучать. Единые требования к участникам, они у нас в любом случае тоже есть, поскольку это 31 статья закона о контрактной системе, на всех участников распространяется. И требования об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков. Это право заказчика, но в основном мы с вами видим, что это право используется. Теперь давайте Обсудим, как закон номер 223 ФЗ регулирует закупку единственного поставщика, какой здесь будет отдельный порядок, подход и тут какие будут требования к участникам. Друзья, ну я привожу вам из закона выдержку, которая как раз говорит нам с вами о том, что закупки единственного поставщика не регулируются законодательно. Написано в законе следующее. Порядок подготовки осуществления закупки у единственного поставщика, исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки, устанавливается положением о закупке и утверждается заказчиком. Вот так закон решил. Он не вмешивается, он полностью отдает заказчику эту тему на отработку. Таким образом... Через закон номер 223 ФЗ закупки у единственного поставщика не регламентированы, не отрегулированы. Это не конкурентная закупка, да, закон об этом нам говорит, но условия, на основании которых такую закупку заказчик осуществляет, он разрабатывает сам в своем положении о закупке. Единственное, на что мы точно с вами можем опираться, это на то, что для закупки единственного поставщика не используются условия, которые предусмотрены законом номер 223 ФЗ для закупок конкурентных. Да? Одно исключает другое. Раз закупка единственного поставщика не конкурентная, все, никаких вот этих обязательных элементов конкурентных закупок мы в данном случае использовать не должны. Что же мы найдем в положениях о закупках, которые утверждают все заказчики, работающие в рамках 223 ФЗ? Порядок и условия проведения такой закупки исчерпывающий перечень оснований для ее проведения. Друзья, здесь видите, какой да, у нас подход. Если в контрактной системе этот исчерпывающий перечень закрытый, сидит в статье 93, то в законе 223 ФЗ также данный перечень закрытый, исчерпывающий, но он должен быть. Положение о закупках. Но насколько он закрытый, да тоже вопрос такой достаточно непростой, поскольку мы не увидим с вами в самом законодательстве жестких требований по данному моменту, но увидим и уже увидели указание на то, что перечень оснований положения о закупках должен быть. Порядок подготовки к закупке тоже в положениях заказчики прописывают, надо понимать, как создается документация, где она появляется, какие сроки, какой порядок заключения договора с единственным поставщиком и другие такие практические, технические моменты, которые, соответственно, нельзя найти в законе, а нужно найти в положении о закупке. Что мы видим в данном случае, как особенность закупки у единственного поставщика в рамках закона номер 223 ФЗ? Необходимость обоснования конкретной закупки у единственного поставщика может быть в положении прописано. Я не могу вам сказать, что это будет обязательно, но у больших крупных заказчиков это прям даже отдельная процедура обращения инициатора закупки, подтверждение необходимости, обоснование выбора. Целый документ, который создается для того, чтобы закупку данного конкретного единственного поставщика была осуществлена. Поэтому мы часто подобного рода условия положения закупка встречаем. Группы закупок у единственного поставщика тоже, конечно, в положениях о закупках есть. Так удобнее понимание складывается, когда заказчик возможности данные будет использовать. Мы здесь опять же с вами видим закупки коммунальных услуг, услуг ресурсоснабжающих организаций, поскольку это всегда единственные поставщики, нам от них никуда не деться. Тоже касается закупки у субъектов естественных монополий, тоже касается закупок, связанных с недвижимостью, поскольку и аренду, и приобретение мы можем только лишь с одним лицом определенным в договоре своем установить, это либо собственник, либо пользователю, полномочной, либо управляющей компанией, да, но конкретное лицо, которое вправе распоряжаться объектом недвижимости, здесь это очень логично. Также в основном закупки в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций у всех заказчиков звучат как закупки единственных поставщиков. У многих есть такой раздел, как срочные закупки. Это не ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, но это путь, возможность быстро решить какие-то возникшие насущные проблемы. Здесь мы с вами можем видеть срочный ремонт и приобретение срочно каких-то определенных товаров, в которых возник дефицит у заказчика, либо сезонность некая, либо до закупить необходимо что-либо, чего не хватило. В силу определенных факторов, которые заказчик не мог прочитать заранее, ну, например, топливо, да, необходимо докупать в силу того, что очень холодная весна, длящаяся, долгое, не рассчитывали на это, потребность такая есть, и она очень такая, быстро ее нужно удовлетворить и так далее. Это у каждого уже свое в зависимости от специфики деятельности, конечно. Достаточно часто в положениях о закупках мы можем видеть единственного поставщика, когда речь идет об исполнении самими заказчиками государственных контрактов. То есть заказчики, работающие в рамках 223 ФЗ, являются исполнителями. По государственным контрактам и в силу своих обязанностей они должны товары работу услуги определенные поставлять заказчикам определенные передавать заказчикам и тогда они вынуждены обращаться к единственным поставщикам к примеру к производителям дилерам к тем, кто может оказывать какие-то уникальные услуги, ну и так далее. Тут уже тоже очень много таких конкретных специфических условий. Инфраструктурные закупки у крупных больших заказчиков вы можете видеть в положениях такие разделы. Связано это с тем, что у них огромные региональные Региональная деятельность иногда в удаленных, сложно доступных районах, им надо поддерживать свое колоссальное хозяйство и подчас бывает, что нет возможности на конкурентных основах это делать и тогда заказчик обращается к единственным поставщикам. Инвестиционная деятельность также имеет свою специфику определенную и выбор. Поставщиков для такой деятельности связан с тем, что у таких поставщиков должны быть уникальные определенные возможности, активы, ресурсы, которые, конечно, заранее заказчик тоже просчитывает, прописывает и свои дополнительные документы здесь есть. И так далее. Почему и так далее? Потому что у каждого заказчика свой круг задач. Своя специфика деятельности, свои определенные узко конкретные задачи. Под них и написано положение о закупках. Так что, друзья, каждый раз надо в это положение посмотреть участнику, поставщику будущему и найти те позиции, которые могут заинтересовать. Еще какие особые условия могут влиять на выбор единственного поставщика? В качестве основания для проведения закупки. У многих положениях такие позиции есть. Товары, работы, услуги обращаются на низкоконкурентных рынках. Делают заказчики исследования даже. Иногда справочный характер носит информация. Надо закупить в дальнем регионе какое-то оборудование. Там его никто не поставляет, никто им не занимается, кроме одной единственной организации. Вот вам, пожалуйста, единственный поставщик будет. Проведение конкурсных аукционных процедур нецелесообразно по определенным причинам. Временные затраты, трудоресурсы тоже есть такая позиция, если заказчик видит, что для него нерентабельно будет конкурентную закупку здесь проводить, он перейдет к закупке у единственного поставщика. Уже проводились конкурентные процедуры, но результата они не принесли и есть подтверждающая документация. Только конкретный поставщик обладает необходимым ресурсом. Опять же, сделаны исследования, запросы направлены различным организациям, различным участникам рынка. Есть ответы, есть обобщенный анализ, который показывает, что только один поставщик возможен для конкретных потребностей заказчика. Решение руководителя заказчика есть и такая позиция у многих. Поскольку бывают стратегические решения, какие-то глобальные масштабные цели и задачи, партнерские взаимоотношения на таком очень высоком уровне. И если есть решение руководства, понятно, что это основание для закупки у единственного поставщика. Много иных оснований, как правило, заказчики, опять же повторяю, крупные, большие, серьезные, стараются их поподробнее разработать. Ну вот давайте взглянем на примеры расположения закупках действующего одного заказчика. Как там прописано основание для закупки единственного поставщика? Применение конкурентных способов неприемлемо ввиду отсутствия времени на их проведение. Заказчик не обладает складскими запасами необходимой продукции в объеме, необходимом для исполнения обязательств, поэтому ему не постоянно требуется докупать. Продукцию данную и для него рентабельнее ее докупать небольшими какими-то объемами под потребности, чем хранить и оплачивать это хранение. Заключается договор с разработчиком либо с производителем продукции, определенным в конструкторской документации на производимое заказчиком изделия. Здесь мы видим с вами уникальность некую да. Этого изделия, этой продукции понятно, что здесь будет много согласовательных процедур, производство будут перестраивать у поставщика под эту продукцию, естественно, конечно, так потом заказчик и будет этим пользоваться. Заключается договор о передаче акций или далее в уставном капитале в доверительное управление. Такие уже сложные корпоративные процедуры, конечно, здесь будет выбор единственного поставщика. Вот другой пример. Заключается договор на приобретение в собственность или в аренду недвижимого имущества, имущества, выставочных площадей, договор на приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, ну, да, говорит само за себя, естественно, допустим, авторское произведение приобретается, договор на оказание услуг адвокатами, нотариусами, да, это конкретная деятельность, которая... Оказывается, лично. Поэтому здесь также выбор заказчик делает по единственному поставщику. Оплата услуг электронной торговой площадки за участие в процедурах, естественно, у нас площадки работают в рамках регулирования и контрактной системы, системы закупок. И, естественно, к ним, к этим площадкам, конкретным, аккредитованным обращается заказчик. Вот еще тоже хорошее основание, как пример, заключается договор с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, на сумму не более одного миллиона рублей, ну, допустим, на разработку какой-то концепции либо на консультационную деятельность сопровождающую, либо на проведение какого-то мероприятия. Вот заказчик для себя определил такую возможность. Услуги ведомственной пожарной охраны также можно видеть. Это я вам все из живых действующих положений о закупках привожу. Договор на поставку печатных изданий и электронных изданий. Договор на оказание услуг спонсорской рекламы. Участие работников, заказчиков в семинарах, тренингах, деловых играх, конференциях, различные развивающие подобного рода мероприятия. Договор на приобретение для работников и их семей медицинских и санаторно-курортных услуг. У заказчика это закупка единственного поставщика, так как важен. Очень территориальный фактор и набор медицинских и оздоровительных услуг, которые нужны в связи со спецификой деятельности этого заказчика. Он занимается добычей полезных ископаемых, у него там есть свои э, сложные вопросы, связанные с оказанием медицинской и профилактической помощи своим сотрудникам. Заказчик может осуществлять закупки у единственного поставщика с учетом ограничений и по сумме Указаны в положении о закупках. То есть и малые закупки положение о закупках также регулируют. И вот здесь, друзья, по-разному бывает, очень по-разному. Давайте взглянем. Какие условия малых закупок по 223-му федеральному закону? Все то же самое, что и по 44-му, только еще проще. Товары, работы, услуги любые, поставщик любой. А вот условия, они должны быть указаны в положениях о закупках. Прежде всего, конечно, цена, сумма договора, ограничивающего, ограничивающая заказчика в заключении таких договоров на условия малых закупок. Какая это будет сумма, решает только сам заказчик. Несостоявшиеся конкурентные закупки, конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок – в связи с тем, что подана только одна заявка, либо только одна заявка признана соответствующей, надлежащей, да, договор с таким участником будет заключен, если это предусмотрено положением о закупках. Но в основном предусмотрено, друзья, потому что тоже заказчик затратился по времени, по трудовым ресурсам на проведение конкурентной процедуры. Не получилось, но все-таки один участник, надлежащий есть, целесообразно, конечно, будет с ним заключить договор. Напоминаю, в положении это должно быть обязательно указано. Смотрите, пожалуйста, на каких условиях будет заключен договор с единственным поставщиком в том случае, если закупка не состоялась. На всех тех условиях, которые были прописаны в закупочной документации для конкурентной закупки. Это очень важный фактор. Заказчик не будет отклоняться от заранее опубликованного, потому что в подобном случае он тогда нарушит конкурентные принципы. Поэтому смотрите, условия, указанные в закупочной документации, есть. Цена в любом случае не превышающая на начальную максимальную цену договора, но опять же, если цена по условиям закупочной процедуры в заявке участника, то по его цене. При условии, что единственная закупка соответствует требованиям и заказчика, и законодательства. И... При условии, что единственная заявка, это поданная, соответствует, является надлежащей и по требованию заказчика, и по требованиям законодательства. Еще раз на последнем этапе, на этапе заключения договора комиссия должна перепроверить, проверить, убедиться в том, что да, с заявкой, с участником все в порядке. В положении о закупке должно быть сказано следующее. Порядок обоснования начальной максимальной цены договора, заключаемого с единственным поставщиком. Друзья, я хочу напомнить, может, немножко грустноватая такая тема для заказчиков, которые работают в рамках 223-го федерального закона, но неизбежно наплывает на нас нормы новые, они обязательно вступят в силу о том, что начальную максимальную цену договора заказчики по ГИЗ-23 ФЗ также будут обосновывать по приказу Номер 567 Министерства экономического развития Российской Федерации. Многие сейчас это делают, вообще много лет это делают, потому что этот приказ, методические рекомендации, которые он утвердил, очень хороший документ, надо сказать, проверенный временем. Многие заказчики в рамках 223 ФЗ так с ним и работают. Есть заказчики, у которых свои собственные методики расчетов, пока закон не вмешивается и не запрещает их использовать, но очень уже скоро мы с вами увидим норму в 223-м федеральном законе, которая соединит подход к формированию начальных максимальных цен в контрактной системе и в системе закупок отдельных видов юридических лиц. Далее, что в положении о закупках должно быть предусмотрено? Порядок подготовки осуществления закупки у единственного поставщика, перечень оснований, перечень оснований для такой закупки. Что касается информации, документации и ее публикации в единой информационной системе? Здесь все строго по положению. Смотрите, пожалуйста, в законе номер 223 ФСС сказано следующее. Заказчик вправе не размещать информацию о закупках у единственного поставщика в том случае, если он закупает до 100 тысяч рублей, заключает договор на сумму до 100 тысяч рублей. А для крупных заказчиков, чьи объемы закупок в год более чем 5 миллиардов, у них суммы 500 до 500 тысяч рублей также в единой информационной системе можно не отражать но будут заказчики публиковать данную информацию или нет зависит от того что в положениях о закупках написано если они приняли эту норму согласились радостно что можно не публиковать мы эти закупки и не увидим в системе если же заказчик иное предпочитает публикует все то, соответственно, в своем положении он это укажет, и в системе будут все его закупки. Подготовка и проведение закупки у единственного поставщика выглядит следующим образом. Разработка и утверждение проекта договора, формирование требований к поставщику, расчет и обоснование начальной максимальной цены договора. Какие документы будут у заказчика в руках? Обоснование закупки, так как его положение обязывает, то есть он будет, возможно, в какие-то свои вышестоящие инстанции отправлять это обоснование, пояснять необходимости, количество, объемы, цену, расчет цены договора, конечно, делать, потому что заказчики по 223 закону тоже очень бережно относятся к своему бюджету. Проект договора, конечно, всегда разрабатывается заранее. Да, в дальнейшем он может быть согласован с поставщиком будущим и, скорее всего, к этому заказчик с поставщиком и придут, поскольку, как вы понимаете, раз поставщик единственный, он может влиять на условия договора. Какие преимущества и риски, друзья, в закупке у единственного поставщика мы с вами можем обсудить? Ну что же, возможность заключить контракт-договор с известным заказчиком-поставщиком – это безусловный плюс потому что мы всегда хотим работать с тем, кого мы знаем, в ком мы уверены, кто, возможно, уже хорошо себя зарекомендовал в поставках во взаимоотношениях. И, и здесь единственный поставщик такую возможность дает, запретов нет. Минимальный риск нарушения процедуры заключения контракта. Или договора. Но ну, действительно, поскольку все по договоренности в открытом взаимодействии заказчика и поставщика, мы здесь в этом отношении все риски снимаем. Минимальные сдержки. Нам не нужно проводить такую большую процедуру, задействовать такое большое количество людей ни участнику, ни заказчику. Всем это, разумеется, обходится гораздо дешевле. Короткие сроки, но ну, поскольку возможность договориться есть, мы ее, конечно, можем. Очень быстро организовать переговоры, которые позволят так сформировать условия контракта и договора, что это будет удобно и той, и другой стороне, и продуктивно. Все просто, да, все упрощается. Мы тут не обременены никакими требованиями, нормами жесткими, законодательными. Мы тут в свободном таком процессе взаимодействия находимся. Есть контакты между заказчиком и поставщиком, что, конечно, Работает всегда в пользу результата, который заложен в договор или контракт. Есть, конечно, друзья, и недостатки. Ну, об экономии бюджетных средств здесь говорить не приходится. Раз поставщик единственный, он может заказчика, в принципе, здесь потерзать на тему денег. Конкурентных принципов мы не соблюдаем. Закупка неконкурентная. Реального выбора из множества в данном случае нет и быть не может, потому что у нас поставщик реально единственный, по-настоящему единственный. Необходимость учитывать требования поставщика. Приходится заказчику идти навстречу, значит он не получит нужное. Высокий риск возникновения претензий от контрольных органов. Да, и это всегда присутствует, друзья, что 44, что 223 закон. Потому что контрольные органы, особенно антимонопольная служба, они пытаются всегда рассмотреть закупку единственного поставщика с той точки зрения, что заказчики уходят от конкурентных принципов закупок, что само по себе прямо очень грубое нарушение. Дополнительные проверки могут здесь быть. Основной риск закупок единственного поставщика – это… Обвинение в дроблении закупок. Есть такой термин, который можно встретить в законодательстве. Его очень много цитируется, он очень много в практике контрольных органов. Что под дроблением понимается? Умышленно заказчик уменьшает объем запланированной процедуры торговой, делит ее на несколько процедур для того, чтобы на несколько договоров, на несколько контрактов для того, чтобы иметь возможность заключить договор, контракт с единственным поставщиком. Понятно, что снижается начальная цена, вернее, она делится на. Контракты на договоры, ну и в результате заключается один, вернее, несколько договоров и несколько контрактов. В принципе, на одну закупку ее дробят, ее делят на многие закупки, чтобы заключить контракты, договора с единственными поставщиками, а почас с одним и тем же да, единственным поставщиком. Какой тут путь? Да, какие тут опасности, вернее так. Заказчик готов должен быть доказать, заранее должен подготовиться, знать, какие аргументы ему помогут. Он должен доказать, что потребность в закупаемом объекте ему заранее известна не была в полном объеме, что у него возникли препятствия для того, чтобы сразу все закупить конкурентным способом, что для него выгоднее, что для него обоснованнее, что есть основания, которые предполагают закон или положение о закупках для того, чтобы обратиться к единственному поставщику. Это всегда должно быть готово. Мнение Федеральной антимонопольной службы. Признаки дробления следующие. Предметы закупок у единственного поставщика идентичны. Цель одна и та же. Заказчик Должен удовлетворять свои потребности через развитие конкуренции, а не через закупки у единственного поставщика, что является ограничением для всех остальных участников. Ну и контрольные органы всегда также указывают на то, что закупка у единственного поставщика – это создание преимущественных возможностей одному участнику, соответственно, в ущерб другим. Ну Несколько примеров, друзья. Заказчик за короткий промежуток времени заключил пять отдельных договоров на ремонт пяти отдельных помещений в одном своем здании. Конечно, он мог закупить одной закупкой аукционом, например, этот ремонт всех помещений, они объединены, они в одном здании вместе находятся, абсолютно они требуют ну, одних и тех же видов работ. И здесь ничто не препятствовало провести конкурентную процедуру. Три договора на услуги по обновлению программного обеспечения были заключены заказчиком в один день с одним и тем же единственным поставщиком, причем по завышенной цене. Опять же, ничто не мешало все это объединить в одну закупку и конкурентным способом осуществить. Еще один случай вообще прям очень яркий. Заказчик заключил с одним и тем же единственным поставщиком 29 договоров на подготовку расчетов для строительно-ремонтных работ на разных объектах. Цена каждого договора не превышала 300 тысяч рублей. При этом на один объект заключались и два, и три одинаковых договора. Но уже раздробил заказчик прям до невозможности эту закупку. Конечно, это привлекло внимание контрольных органов и в дальнейшем обернулось очень большими неприятностями. Еще пример. В течение года заказчик заключил три контракта на поддержку интернет-сайта своего. 270 тысяч, 250 тысяч, 290 тысяч рублей. Один и тот же исполнитель, один и тот же объект закупки. Понятно, что это дробление. Заказчик знал, что сайт нужно поддерживать весь год. Мог провести аукцион. Федеральная антимонопольная служба решила, что действия заказчика ограничили количество участников, которые могли бы оказать ему данную услугу. Все три контракта признаны недействительными. Ничего не получил поставщик и наложен штраф на заказчика. Вот вам еще, пожалуйста, друзья, пример. Это и 223 законы 44. Они тут вместе, потому что дробление такая... Болезнь, которая и в той и другой системе закупок часто встречается. Прокуратура в ходе проверки установила, заказчик заключил в течение года два контракта на покупку одинаковых компьютеров. Закупку провели в один день двумя контрактами. Заказчик. Указал, что предусмотрел эту закупку в плане графики, что на компьютеры были, было установлено программное обеспечение, цена была конкурентной. Дошло дело до суда, а суд признал сделку недействительной, Заказчика обязали вернуть поставщику товар, поставщику вернуть оплату, Закус, закупку искусственно раздробили, сказал суд, чтобы не проводить конкурентные торги. Ну да, друзья, конечно, так оно и есть, конечно. Еще пример. Заказчик заключил 20 контрактов на проектные работы на 20 объектов, на каждый объект по отдельности, хотя это единый имущественный комплекс, с одним и тем же исполнителем. Затем руководство заказчика сменилось и новое руководство решило не оплачивать контракты, так как это явное дробление закупки. А документация была подготовлена, проектная, сделана по всем 20 объектам. Подрядчик обратился в суд, он требовал взыскать задолженность, пение, считал, что он свою работу выполнил. И вот здесь, друзья, очень важный момент. Спор дошел до Верховного суда, и Верховный суд вынес следующее решение. Все контракты преследовали единую цель – разработать проектную документацию для сноса аварийных домов, аварийных объектов. Все это на одной территории, там, где находится имущественный комплекс этого заказчика. Заказчик уклонился от конкурентных процедур. Конечно, он мог бы их провести, и, естественно, сумма была бы достаточно интересная, значительная, много было бы участников. Поэтому контракты признаны ничтожными. У подрядчика нет права требовать оплату за работы, которую он выполнил без заключенного контракта, без контракта, заключенного на основании закона. Вот здесь на что обратить внимание, суды бывают очень строги в таких случаях. Они признают факт, вернее так, они признают факт выполнения работ, но указывают, что основания для оплаты при этом не возникают поскольку основанием для оплаты является только заключенный в рамках законодательства контракт или договор. Видите, друзья, а поскольку с единственным поставщиком контракты были заключены неправомерно, в нарушении требований законодательства, на их основании оплата не производится. Вот такие жесткие решения. Почему нам это так с вами и важно? И заключая контракт или договор как единственный поставщик, Участник закупки всегда должен для себя просматривать этот риск и понимать, что заказчик действует в рамках закона. Смотрите, что будет дальше, друзья, риски заказчика и поставщика в случае признания закупки дробления. Заказчик ожидает штраф, поставщик может не получить свою оплату, контракт либо договор признается ничтожным. Но, собственно говоря, и дальше может получить развитие это неприятная ситуация, так как могут возникнуть уже и уголовные риски, и проверка на антикоррупционную составляющую, и очень много должностных проблем возникают у сотрудников заказчика. Так что здесь есть у всех такие весьма неприятные, опасные риски. Дробление нарушает главный принцип проведения закупок, потому что он создает преимущество одним за счет других участников, необоснованно ограничивает конкуренцию. Закон категорически возражает. Что указать в положении о закупках для того, чтобы по закупкам единственного поставщика в рамках 223 ФЗ заказчик определился? Надо написать исчерпывающий перечень оснований, нельзя злоупотреблять, тоже опасно тут будет, друзья, если контрольные органы обнаружат, что заказчик мог провести конкурентную закупку, а вместо этого пришел к единственному поставщику, возможен штраф. Ну и заключение договора с единственным поставщиком без проведения торгов будет нарушением. И к деньгам тут, увы, доступа у поставщика не будет, если договор заключен вопреки условиям, изложенным заказчиком в его положении о закупках. Как стать единственным поставщиком? Еще несколько слов, друзья, чтобы мы могли обобщить весь этот материал с вами. Единственным поставщиком по закупкам контрактной системы, по закупкам отдельных видов юридических лиц может стать любое лицо. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, могут быть физические лица, если объект закупки позволяет. Еще у нас появилась одна категория участников не так давно – самозанятые. Да, это тоже Физические лица, не занимающиеся определенной деятельностью, ой, вернее, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, а оказывающие профессиональные услуги, выполняющие профессиональные работы. Вот это тоже у нас теперь такие участники. Все эти лица правят, все могут. Право заказчика на выбор поставщика. Каждый заказчик самостоятельно решает, как ему выбирать конкретного единственного поставщика. Тут закон уже не вмешивается, кто лучше, кто хуже. Разумеется, играет роль цена, профессиональные возможности, поэтому, повторяем, здесь важно, что сам заказчик главным фактором для себя определяет. Можно использовать информацию о возможных поставщиках, интересующей продукции в любых доступных источниках. Заказчики могут искать на сайтах, в интернете, в рекламных материалах нужного себе поставщика. Требования к единственному поставщику предъявляются в соответствии с законом 44 ФЗ и с положением о закупке, когда речь идет о закупках по 223 федеральному закону. Участники закупок – это те, кто зарегистрированы в едином реестре участников закупок в единой информационной системе. Друзья, не буду говорить про аккредитацию. Очень простой способ. И легко в системе все вы можете найти, если еще не зарегистрированы. Срок Регистрация, аккредитации три года, соответственно, в этот период, в период активного своего действия в системе можно быть и единственным поставщиком. Напомню, что ЕИС не регистрирует только офшорные компании. Всех остальных, пожалуйста, регистрируют иностранных, в том числе участников, пожалуйста. Для регистрации понадобится квалифицированная электронная подпись, это все через удостоверяющие центры в том числе и наша компания, конечно, дает такую возможность, все это можно сделать. Законы не содержат ограничений для участия в закупках. Пока нет. Много говорится о том, что такие ограничения появятся, но пока мы с вами знаем, что дорога открыта всем. Сейчас перед вами список документов, которые нужно подать. Для регистрации в едином реестре участников закупок, если регистрируется юридическое лицо, если регистрируется индивидуальный предприниматель, физическое лицо, самозанятый, то там очень простой набор, еще более простой набор документов, тоже вы его можете видеть сейчас. Внесение информации об участнике в реестр участников. Это все очень быстрые процессы и как только будет участник зарегистрирован в системе, ему откроется доступ на все интересующие электронные площадки. Никакие дополнительные документы оператор электронной площадки не вправе требовать с участника, а зарегистрированный участник может принимать участие в любых торговых процедурах, в том числе и в закупках у единственного поставщика. Напомню, три, три года у нас регистрация. Каждые три года надо обновлять информацию о себе в системе. Есть определенный период времени за три месяца до окончания срока своей регистрации. Если участник не обновит о себе данные, увы, доступ к закупке ему закроется. Требования к участникам по закону номер 44 ФЗ, кратко хочу вам напомнить, друзья, у нас есть единые факультативные дополнительные, единые требования, которым должны соответствовать все участники. Факультативные – это реестр недобросовестных поставщиков, отсутствие в реестре заказчик устанавливает по своему усмотрению, но, как правило, это, конечно, происходит. Дополнительные требования, связаны со спецификой объекта закупки. По закону 223 ФЗ требования к участникам более жесткие, кроме обычных, основных, которые мы видим и в контрактной системе, здесь может быть требование и о финансовой устойчивости, и о деловой репутации, о наличии определенного опыта о составе сотрудников и тому подобное. Это Каждый раз нам надо с вами внимательно смотреть, что будет от участника требоваться. Я вам хочу сказать, что и в закупке единственного поставщика тоже могут прозвучать дополнительные требования, потому что все зависит исключительно от того, что таким образом заказчик закупает. Сейчас перед вами на экране общие требования к участникам. Вы их можете видеть в одном и в другом законе. Они свидетельствуют о том, что у участника все благополучно, у него нет ликвидации, банкротства, конкурсного производства, налоговых задолженностей, конфликты интересов с заказчиком, нет преступлений в сфере экономики. Тоже не буду подробно останавливаться, потому что у нас этому посвящены отдельные наши встречи, отдельный материал. Есть в большом количестве. Вы это все можете увидеть в системе. Напомню, что 44 федеральный закон еще два таких важных условия к участникам содержит. Участник должен соответствовать требованиям об отсутствии ограничений. Пока ограничений никаких нет, но повторяю, в скором времени, если они появятся, система уже заранее норму включила. И с 1 января 2021 года у нас появилось требование о том, чтобы участник закупки юридическое лицо не имел в течение двух лет до момента подачи заявки привлечения к административной ответственности за, дачу, за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. И у нас в 44-м ФЗ вот это условие заработало. Прокуратура Российской Федерации предоставляет такую информацию. На площадках даже она тоже теперь появилась и комиссия заказчиков как раз это дело должны отслеживать. Да, вот Последние два пункта в данном списке, обратите внимание, это именно 44 закон. Общие документы, которые участники подают в систему, выписки из реестров, уставы, документы, подтверждающие полномочия руководителя, полномочия представителя, копия паспорта подает физики, физические лица. По закону 223 ФЗ этот коротенький список документов очень может разрастись. Повторяю, если объект закупки специфический и если заказчик желает включить данные дополнительные такие требования, право он имеет. В 44-м у нас гораздо более узкие требования к участникам, а в 223-м ФЗ все по положению о закупках мы видим. Справка из налоговой, налоговой декларации, балансы, сведения о бенефициарах, выгодоприобретателях. Справка об отсутствии исполнительного производства, очень в последнее время популярный документ. Отсутствие выписки с банковских счетов, подтверждающие финансовую состоятельность. Документы бухгалтерского учета, подтверждающие наличие активов определенных, технические документы, подтверждение квалификации подготовки сотрудников. Не буду все перечислять, друзья, потому что это отдельная тоже большая тема, но повторяю, заказчики по 223 ФЗ праве вот такие дополнительные документы от участников требовать и на единственного поставщика это все тоже будет распространяться. Документы дополнительные, связанные со спецификой объекта закупки. Это выписки из реестров саморегулируемых организаций, если речь идет о стройке, о ремонте, о модернизации. Это лицензии, если деятельность лицензируется. Это различные сертификаты, удостоверяющие документы. Квалификационные документы, опять же, если объект закупки требует. Будьте внимательны, заказчик, конечно, это все в документации укажет. Важная особенность закупки единственного поставщика, безусловно, приятная для участников не нужно обеспечение. Не нужно обеспечение ни на этапе заключения контракта, нет заявок, не надо обеспечение предоставлять, ни на этапе исполнения контракта либо договора, как правило, обеспечение не требуется. То есть, здесь вложений денежных. И банковских гарантий от участника заказчик не ждет. Целесообразно обосновать закупку единственного поставщика. Для заказчиков это важно, повторяю, поскольку дополнительные проверочные мероприятия могут быть. Поэтому цели, необходимости в товарах, работах, услугах, описание товара, работы, услуги, существенных условий договора, контракта, все это должно быть взаимосвязано, конечно. Преимущество исполнителя, почему именно это лицо выбрано единственным поставщиком. Обоснование невозможности использовать конкурентные способы. Вывод о необходимости закупки у конкретного единственного поставщика. Очень хороши нормы закона, ссылка на них, это всегда нашу позицию подкрепляет. Если э, закупка имеет свою специфику и нецелесообразно тратить время на ее проведение, есть несрочность определенная, конечно, это тоже мы укажем, нерентабельность проведения конкурентных процедур, нет поставщиков в нужном нам регионе, не заинтересованы поставщики в снижении цены. Тот участник, с которым мы заключаем договор, единственный на данной территории. Перевозки из других регионов нерентабельны, ну и так далее. Всегда есть друзья, на что можно опереться. Отсутствие заинтересованности участников конкурентных процедур можно подтвердить отсутствием заявок, отсутствием ответов на коммерческие запросы, сделанные заказчиками, отсутствие предложений в единой информационной системе. Тут тоже надо, конечно, побеспокоиться о том, чтобы подтвердить. Вот такое положение вещей. Явная выгода по цене тоже хорошее основание. Распродажи проводят какие-то участники рынка, цены реально ниже. Нам закупка понадобится такая в ближайшее время. Можно этим воспользоваться, приобрести впрок по такой хорошей, явно небольшой цене. Да, тоже такое случается. Ответственность за нарушение правил закона. 44 ФЗ закупки у единственного поставщика есть. По 223 федеральному закону конкретно по единственному поставщику нормы нет, но за нарушение конкурентных правил, конечно, ответственность предполагается. Так что, друзья, обращайте внимание, у нас законодательство и меры ответственности предусмотрены. Как снизить риск заказчика? По 223 федеральному закону включить в положение о закупке порядок и основания проведения закупок, предусмотреть соответствующую закупку в плане, подготовить договор, все обоснующие документы, если положение предполагает разместить в, ЕИ, в ЕИС информацию, заключить договор, отправить сведения в реестр договоров. По четвертому закону использовать только те основания, которые указаны в 93-й статье. В плане графики вместе со всеми остальными малыми закупками по единственному поставщику закупочку, естественно, включать, подготовить контракт, рассчитать, обосновать начальную максимальную цену, в данном случае будет цена контракта с единственным поставщиком, заключить контракт сведения в реестр. Заключение контракта и договора с единственным поставщиком. Принимаем решение, выбираем основания статьи 93 либо из положения о закупках выполняем расчет обоснования цены готовим приказ это очень неплохо еще раз вам говорила хотя закон на этом не настаивает готовим проект контракта проект договора согласовываем контракт договора сроки его заключения с единственным поставщиком заключаемся размещаемся в реестре благополучно выполняемся как стать единственным поставщиком друзья Любое лицо может там стать, зарегистрированное в единой информационной системе, в едином реестре участников, соответствующие требованиям, которые установлены заказчиком для данной закупки. Ну, например, друзья закупаются, к примеру, услуги образовательные по проведению. Профессиональной подготовки сотрудников заказчика понадобится образовательная лицензия. Естественно, будут рассматриваться в качестве единственного поставщика только те организации, у которых такая лицензия есть. Все требования к участникам устанавливаются в документации в положениях о закупках. Для подтверждения своего соответствия установленным требованиям у участника должны быть все необходимые документы. Итак, участники закупок это все желающие, но эти желающие должны соответствовать требованиям заказчика, требованиям закона и иметь все необходимые документы. В общем, секрет достаточно прост. Да? И еще напомню, что необходимо отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков который ведется в 44-м федеральном законе и принимается для контрактной системы, а по 223-му ФЗ используются ограничения по двум реестрам и 44-й закон, и 223-й закон. Друзья, спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что наша информация поможет вам развиваться в закупочной деятельности, идти дальше, добиваться замечательных результатов. Мы всегда ждем вас на наших занятиях. Всем успеха, благополучия, здоровья. До новых встреч!